Трабашера справт, ТЗ. Мой что про минул Да, я себя играю, оторву такого, не знаю, какого-то, такого шебуршного парня. Я так понимаю, он тоже программист какой-то. Немножко антипод второму персонажу. То есть тот такой более серьезный, программер, программер. А это такой. Трэше. У меня Нет, бить понимаешь? Вот момент упущен. <wag dingaan> <R��> ah, по жизни я плотный геймер. Ah, мало того, что компьютерные игры, так еще и просто игры, там, я не знаю, кино это постоянная игра. Лол, думал, самая текавая пропукаю в этом проекте мы столкнулись со многими сложностями так как технически мы сталкиваемся с многими вещами которые мы до этого вообще не делали но ну, мы грипуем камеры на головы снимаем имитируем какие-то съемки телефонов и ну это крутой опыт и дверь закройте полностью стоим? работаем в белорусском фольклоре есть такое, ну, что-то типа монстра, что-то такого чудовища по имени Кадук, который занимается, ну, что-то типа как подстрекательство людей к убийству, к совершению преступлений. Вот, вот ему он... надо будет как-то вот так вот протянуть ближе вот ножницы. Вот вот, вот, вот, вот, вот, вот вот, так вот голову, вот. хорошо, там ножницы. Вот мне было предложено сыграть подобную роль, но было сразу сказано, что эта роль, естественно, будет эм, на меня будет одеваться специальная маска. Вот, которая я буду именно играть <Lam you inhale> вот этого вот монстра. Можем сейчас тогда попытаться выключить свет а, и, собственно, пройти. Кадух готов, честно. Я кешу в пуговик. Эта картинка мрачная, не то, что надо. В этой работе сложным является, наверное, сама маска создания вот этих вот... Из силикона вот эти вот формы, как бы заливка, сведение потом э, с телом, как бы нанесение на лицо. Вот это, наверное, более сложное, чтобы придать такой какой-то образ. Работается легко, продуктивно, э, весело, весело. Повелительница ключей. Ключница. Моя задача заключается в создании образов в контексте всего сценария фильма и техническое решение задачи. Папа меня позвал на съемки, чтобы я была при... привидением. Мне понравилось, что там есть гроб, что там дым был и монстры. Я говорю, Алиса пошла, ты вот так вот разворачиваешься, смотришь вниз, опускаешь голову вниз, разворачиваешься и вот так. А, ну, я дома я режиссер, там у мои дети в моих фильмах снимаются, я ку каждого режиссера. А, так, ну колени жартовать ну, по-первых мне с моей дочкой работать простей, потому что она моя дочка, да? Она меня разумеет по слову, я могу ее, ну, там, здесь, типа, прикрыкнуть так по-доброму. И у нас ее нормальный тандем, мне с простей работать. Вот по другое, я ее уже до этого сдымал у нескольких своих таких короткометражных стушках. Только для того, как подготовить вот до проекту. проекта. 1, 2, 4, 2. Наташа, работаем. Наташа, амплитуду меньше. Недалеко так не отцов. Судовный проект. Распочинали его давно. И вот нареште, нареште мы уже его сдымаем. Нареште пришло это время. Мы собрали всю команду. Команда таких же э, зварятелых киношников, как мы, как я. Проект створен повод для книги, я думаю, э, одноименные заклятые скарбы. Возде кожные кто я глядел, молоденцы ежегодно пужались этих картинок. И тому мы выросли, чему нам таким же стиле не заработать и сериал, веб-сериал. Так само люди повинны протягивать, пужаться. Вот тому мы и робим веб-сериал в жанре хоррор.